в глубину джунглей. Но уже видна вершина. Последние метры даются тяжеловато. Вы когда-нибудь заглядывали в жерба вулкана? Целые. Интересно. Сегодня наша задача зайти на один из самых активных вулканов в мире это нейрогонга. Сейчас мы в Демократической республике Конго, и говорят, тут достаточно опасно. Ну что, ребята, прошли границу, въехали в Конго. Подъехали к месту, где начнется старт. Это станция рейнджеров. Вон туда вот, в глубину джунглей. Мы сейчас пойдем через час. Приехали с запасом, потому что граница с Конго может занимать неопределенное количество времени. Но нам повезло, мы прошли достаточно быстро все. И вообще на самом деле граница оказалась достаточно простая и цивильная. То есть заняло это у нас все примерно полтора часа. Выезд из Руанды и въезд в Конго. Мы были первыми, приезжают группы. Все разбирают портеров. Все собираются. Люди с оружием. Это наши сопровождающие, рейнджеры. Потому что здесь идут боевые действия. И здесь повстанцы, с которыми, по идее, здесь нет. Но вообще, по идее, они тут могут быть. Вот эти люди только что спустились. Довольные и веселые. А мы сейчас пойдем наверх. Недовольные и невеселые. вперед подъем высоты полтора километра длина маршрута 8 километров первая остановка всего будет 4 остановки вот одна из них. все, закончилась стоянка ну, ребята несет поклажу стоит 25 долларов на два дня Дорога начала меняться, появились каменистые участки, но уже видна вершина. А, аж, немножко сложнее идти по камням, по лаве. Вот отсюда уже видно конду. ну что продолжаем идти в горы дорога становится все круче и круче идем уже часа четыре с перерывом периодически сделали только что привал на небольшой перекус обедик так называемый и еще часа два-три наверно подниматься вот такая вот дорога через настоящий Пока что прошел дождь, все намокло, мы идем в <музык> Наш последний привал перед штурмом вершины, такой домик, в котором будут жить местные партеры. Вот здесь открывается уже вид посмотрите видите там Руанда вот такая граница уже Конго начинается вот уже сама вершина вон наши домики стоят уже достаточно близко Последние метры даются тяжеловато, высота конечно не очень большая, 3500, но с непривычки, это мой первый опыт восхождения в горы. Не сказать, что очень тяжело, но своя специфика есть, конечно. Погода испортилась, ну как испортилась, дождя нет, дождь прошел ветер только, около, на плюс 5 где-то. Хладно, руки мерзнутся. Хотя внизу плюс 35 это Конго, экватор. писать на самом экваторе. Так холодно. Вон уже домики совсем рядышком. Ну, вот уже, видите, совсем рядом. Сейчас надеюсь минут за 20 дойду. Ну и одышка небольшая появилась. Ну что? Последние 50 метров, и я в домике, как ниф-ниф. Вот такие домики. Вот туалет. Вот Конго. А мы идем смотреть лаву. Пока еще не слишком темно. О, тропа нормальная пошла. Вы когда-нибудь заглядывали в жерло вулкана и видели там лаву? Вот и я нет, сейчас вместе с вами посмотрим, проходим мимо домиков, так, есть ступеньки, ступеньки, ступеньки, ступеньки, ступеньки, последние 30 метров самые сложные, как всегда, но мы пройдем их сейчас с вами. Фу, как я запухался. Так. Ну что, 10 метров. Как это? О, это абсолютно удивительно. Удивительно. Что за вопрос? Вот мы дошли до вулкана. Мы сделали это, да? Это было тяжело для тебя? Нет. Может быть последние 100 метров было Но это на самом деле круто. Вот наш домик. Вот наш дом родной. Вот наш ужин. Татьяна, что вы приготовили сегодня нам? Расскажите. Паста по-средиземноморски. Паста по-средиземноморски. Да. Понятно. С коньячком мартель очень хорошо идет. Отлично. Оливки опять же... Средиземноморские. Средиземноморские. Кукуруза. Кукуруза местная. Гангалецкая. Да. И сардины еще не открыли, да, да? Да. Вот такой домик, 3х3 Вот так вот Здесь два матраса И вчетвером здесь, конечно а, же, вот, лучше, раз, чем матрас. Два так матраса вот. Сейчас у нас есть спальники, постелим Если один индейец замерзает, то четыре индейца не замерзает. Да вот правильно. Сейчас будем греться И поедим, спать Погода не самая лучшая Время 6 утра Мы выдвигаемся из лагеря у нас сегодня 4 часа спуска, туман сильный, кратера не видно будет, вот видите, ничего не видно. Поэтому кратер сегодня не поснимаю, идем вниз. Продолжаем спуск группу растянулась Дорога уже стала обычной тропой Лагерь уже очень рядом Это Пара километров мы пришли Так закончился наш двухдневный трек на Нирагонга. Вот он выход уже из парка Верунга с национального, ну, с национального парка. Спустились с вулкана. Сейчас посмотрим, что с нашей машиной. Надеюсь, все на месте, колеса целые. Стекла целое вот Здесь уже портеры что то накидали. Вот Ah, thank you. Yeah. <смех> <смех> <смех> так, ставим палочки, которые мы арендовали за 5 долларов И идем в машины. Все, закончилось восхождение. И вчера у нас был дождь, и чувак, который нес наши рюкзаки, у него не было ничего, он мог, я хочу вот ему подарить дождей. И спою. Okay. Давай. Спасибо. Спасибо. Вот И вот наш рюкзак да. стоит У него хоть будет чем украситься то все шли вчера в дождевиках Он один шел мок И наши рюкзаки нес мокрый Вон люди Тоже прощаются, собираются И мы тоже сейчас дождемся Алену и поедем Да? Да Как вам? Отлично Нормально? После того как да Все очень хорошо Супер! Мы приехали друзья из России, окружаются. Сегодня наш знакомый тоже пойдет на Мирогонду. Стал изъезженным маршрутом. Вот они приехали. вся толпа пойдет русских на Мирогонду. Идем в магазин. Антон, тот. Баланс. Голубые каски везде ездят эти. Каждая вторая машина оновская, можете посмотреть? у них на всех написано. Он, он, он. За городом каждая первая, наверное, машина. Вот такой вот город Дома, второй по величине, город в Конго. После Киншаса. Вот это самый центр. Даунтаун. Мы еще только что были в офисе парка Верунга. Заплатили за трекинг Горил на завтра. Вот, и завтра поедем в 6 утра к Гориллам. Вот такие вот тачки. Ну все тачки эти, видите, они либо какие-то организации, все белые патрулы либо крузаки. Ну что, еще одно приключение в Конга. Били колесо. Сейчас чиним. Вот такая вот, вот такой вот кусок металла какой-то. Сейчас пытаемся его достать. Закинем новое. Колесо. Не справились с колесом Повезли его в соседний сервис Там у них сейчас все сделают Там, видимо, работать специалисты получше Это странно Второе колесо за три дня А до этого полгода без единого прокола было Интересно После долгого изнурительного подъема и спуска с Нирагонга заселились в отельчик в Кейп-Киву на самом берегу озера Киву. Вот такая вот красотища. Кому интересно, посмотрите, где находится это озеро. Озеро Киву называется. Вот здесь, вот уже Руанда. Городок Десиней. А вот наш отельчик. Вот его один корпус, это еще один корпус здесь кухня вот мне принесли пиццу сейчас поем спать завтра будем двигаться к гориллам горным